В этом выпуске вы увидите, как мы подошли к царестан -да Это самый отдаленный остров в мире. Но единственная якорная стоянка была недоступна из-за сильных волн. И мы на удачу пошли вокруг острова. Удастся ли нам спрятаться от волн и ветра? Или же мы снова выйдем в открытый океан? Смотрите прямо сейчас! После месяца штормов и самого сильного шторма, который мы испытали в океане, до 11 баллов, на переходе от Магелланово пролива до Кейптауна мы подходили к острову Тристан де Кунья с северо-западным ветром. Но единственный город, эдинбург Семиморей, морей, который на этом острове есть, он находится тоже на северо-западном берегу. И получалось так, что нам там высадиться не удастся. Мы решили не рисковать, не вставать там на якорь, потому что это было опасно, и двигаться дальше на Кейптаун. Но все-таки была такая призрачная надежда, на то, что получится с другой стороны острова обойти и там хотя бы просто отремонтироваться, встав в ветровой тени. И мы пошли туда. Барбар-мастер говорит, кто здесь? Just over. Я что К 1506 году Колумб уже сходил в Карибское море, а васко да обнаружил проход вокруг мыса Доброй Надежды. Остается лишь гадать, в какую сторону изначально направлялся несчастный португалец Тристан-да-Кунья потому как оказался он в открытом океане за полторы тысячи миль от юга Африки. Там, на столь любимой Жулем Верном и нами 37-й параллели, Тристан Дакуни обнаружил группу островов в 2816 километрах от юга Африки. Кораблям удалось не наскочить на три вулканических островка, одиноко торчащих посреди Южной Атлантики, и даже вернуться с этим известием на родину. Проблема в том, что на современных картах глубины вокруг этого острова не размечены. Единственная глубина, которая видна на наших картах, это 200 метров. Мы решили подойти поближе к острову, там, к скалам, просто уже методом научного тыка подойти и посмотреть, сможем ли мы встать на якорь. Более 100 лет после Тристана Дакуни в это забытое бога-место никого не заносило. Из-за сильных бурь, отдаленные от любой суши места, пользовались дурной славой. Впрочем, как и сейчас. В 1697 году к архипелагу пристали голландцы. Они же первые определили его более-менее точные координаты. И весь следующий век необитаемым Тристаном Дакуни живо интересовались французы. Ну как живо? Раз в 30 лет кто-нибудь сюда высаживался по нужде или с любопытства. И только в 1811 году американцу Джонатану Ламберту пришло в голову колонизировать ничейный край света. Вместе с двумя товарищами, старым итальянцем и португальским мулатом, они принялись возделывать мини-рай в ревущих сороковых. С восточной стороны острова была так называемая ветровая тень. И вот мы сначала прошли поисследовать до границы ветровой тени в одну сторону, потом вернулись в другую. То есть остров, вот он лежит в океане, с этой стороны дует ветер. И за островом образуется такой треугольничек, куда ветер не попадает. Вот, и мы поисследовали э, границы вот эти и встали где-то посередине. А тут треугольничек на самом деле был всего, наверное, с полмили э, шириной. Вот. И, собственно, вот мы где-то там посередине, у нас получилось заикариться. Пока ветер опять не начал меняться, тогда уже пришлось оттуда убегать. Джонатан Ламберт назвал свои владения островами рефрешмент, то есть отдыха или буквально освежения. И вроде даже провозгласил себя императором. Прознав об этом, английский губернатор мыса Доброй Надежды, лорд Чарльз Сомерсет, очень расстроился и пошел к колонистам на переговоры. «Так, сыры», — говорит губернатор колонистам, — «а чего вы тут посреди океана одни как дураки будете? Обидеть всякий может. Давайте мы вместе со старушкой Англии будем вас защищать». Колонисты обрадовались и подняли над островами тристан -да британский флаг и стали поживать лучше прежнего. Вот только Джонатан нечаянно утонул. Вода, видимо, есть. Коровы уже пьют что-то. Нет, ну они же водопад-то не полезут. Здесь где-то есть доступная вода. Стоит тут домик в лесу прямо. Наверное, мы подумали, что это может быть пастухи там живут, ну короче там вот на берегу было стадо коров, наверное кто-нибудь может сюда приезжает или кто-нибудь или их постоянно содержит, в общем, и еще э, раз тут коровы, значит тут где-то должна быть вода, то есть в доступности, вряд ли они полезут э, в водопады купаться горные коровы да, наверное там что-то есть а, ну я реально не знаю, что сказать, прям от красивости слова куда-то убежали Конечно, сейчас совершенно другая сторона острова. Смотрели какие-то видео с YouTube, только там, где с той стороны где деревня, по-моему, нет нигде вообще в интернете вот этих фотографий. Вообще просто оазис какой-то. Всем по-другому. Зато, а, Зато здесь рай для животных. Здесь максимум живут три э, человека никто не живет. И здесь для них рай. Это хорошо, потому что э, э, где, где люди летают, там обычно э, бывает не так красиво, как в, э, там, где нет людей. Во-первых, некоторые люди музыки. на якорь снасти Прям прямо на берег выехать? Да. А. Я прыгаю тогда. Вы хотела Андрюх, давай не будем рисковать. Видно дно. Дно, дно видно. видно. Каменистое. Назад. Каменистое дно. <звук> Какая глубина? Чего не вижу да прибой есть о мой год он лада видишь как загибает прибой большой да. не надо арестовать хотя а бы угу. Триста ноль. Квадек. Клочковых. Думаю, вам не понравится потом эти видео, которые трясутся. ощущения Поши. Покажи Вроде в камеру, по в камеру Сушеный. покажи Сушеный. Да поближе кальмар. покажи Вот сюда надо прикормить Да, -то точно, давай её прикормим да. Только дай мне, да, я её прикормлю Кальмар Поближе прилетит к виду ага. Кальмар мумифицированный банализ На самом деле, в той глубине отчаяния, в которой мы находились, уходя от земли, это было такое счастье, что мы все-таки сможем там постоять три дня, что нашей длины цепи хватит для того, чтобы надежно заякориться вот на этих неразмеченных глубинах, что мы все эти три дня просто кайфовали, балдели от того, что пахнет землей, от того, что крики птиц вокруг, от того, что мы видим прямо с палубы, как белые альбатросы высиживают яйца на Трестанда где под каждым кустом практически белело такое пятнышко, кстати, Трестанда. Дакуни чуть ли не единственный остров в Южной Атлантике, да собственно единственный, где вот белые альбатросы высиживают свое потомство по весне. Чудесный случай нам подарил возможность выдохнуть после этих штормов, отремонтироваться. Там у нас была порвана ванта, получилось ее временно там отремонтировать, заменить. И, в общем-то, отстояться там, пока не началось следующее усиление ветра, с которым мы уже... Начали убегать в сторону гиптауна. Надо долезть до самого топа мачты, потому что у нас со штагом гены какая-то байда. Мы с мамой сделали лимонное варенье с сахаром и лимоном. Вот оно какое жиденькое. И через несколько дней мы посмотрим, какое оно получилось. из люка куда? Что там выделить, Папа сказал из под мачты просто уйти пока, давай да, попоще. А потому что чтобы, видимо он даже меня видишь кокпет выгнал. А в это время Скажи, на чем поднимался. Носили мышец, поднимался. Вот осталось спусковое устройство. В 1816 году Наполеон выиграл утешительный приз – турпутевку на остров Святой Елены, что в 1343 милях к северу от Тристана до Кунья, Чем сам того ничая избавил двух Тристанцев от одиночества? Да просто вся секьюрити, представленная британцами к Бонапарту, на один островок Святой Елены не влезла. И поблизости, ну что такое 2000 километров, когда в океане пусто, пристроили еще два гарнизона. Один из них попал как раз на Тристан до Кунья. Через пять лет Бонапарт отдал Богу душу, и гарнизон Стрестана за ненадобностью вернули нам мыс Доброй Надежды. Остались на острове только Капрал Шотландец, его жена и два Гатинтота. Глупая птица, это не еда! Лимонные обрезки. Мы сегодня варенье с мамой делали. Снимай! В 1864 году капитан Джон Манглс из нашей Лоции, как в последний год мы называли «Бессмертный роман Жюля Верна», завел Дункан в защищенную от западных ветров гавань Фалмут, острова тристан да -Куни. Но сейчас ее искать бесполезно, потому что она была разрушена извержением вулкана в 1961 году. Островитяне из вулкана расстроились и на пару лет переселились в метрополию. Там они быстро заскучали по родным березкам и, прихватив дюжину бочек виски, отбыли обратно. Поселок со звучным именем эдинбург 7 морей» подремонтировали и попутно, похоже, договорились о регулярных поставках виски. И зажили еще веселее, чем прежде. И вот мы постояли на якоре, починились, Получилось все-таки залезть на мачту и провести все ремонтные работы. Но ветер начал усиливаться, начал маленько менять свое направление. И мы поняли, что пора уже отсюда убегать и, выходя, мы попали в такую в тучу со шквалом, с дождем, там где-то у ветра, наверное, до 40 узлов. Но она быстро прошла, и мы уже достаточно спокойно дошли уже до Кейптауна. Это у нас заняло еще три недели, но это был такой же спокойный переход по сравнению с предыдущим месяцем. Расстояние от Эдинбурга до ближайшего населенного пункта острова Святой Елены 2488 километров. Это примерно как от Питера до Урала. А ближайший город с налаженным раз в пару месяцев регулярным снабжением Кейптаун до него 1511 морских миль или 2800 километров. Uh -huh. Yeah, well, the suit. Uh, as you can see, I'm a lot.